24 часа до марафона до московского, он завтра Паркран очень хорошая разминка для того, чтобы разогреть свой организм, 5 километров дистанция как раз подходящая чтобы а быть готовым к марафону, а у некоторых завтра первый марафон, вот Сирина завтра бежит да, первый марафон и, да. и никто не верит, что она это сделает. Нет. Я верю, что я пробегу первый марафон. Просто только за сколько я его пробегу. Но я не буду озвучивать свое пожелание, но я в себя верю. А что за спиной? Ну, какие За спиной три забег... официальных полумарафона. С каким результатом? Лучшее время час 41 ровно. Также за спиной трейловый забег в Сузре, 33 км, за 3 часа 29 минут. Я да. думаю, что у меня все получится. Я готовилась к этому целенаправленно в 5 месяцев. Во главе с братьями компанцев. Они для меня путеводная звезда. А в будущем хочу выйти на ультрамарафоны от а 50 -ти. и на триатлон. Удачи! удачи. Блин, сколько раз она загнулась-то. Кривая-то. Короче, московский марафон это не учеринка на 20 человек. 20 тысяч народу стоят в очереди за предварительно оплаченным номерком и, и надеяться успеть сделать это до 7 часов вечера заветная дверка вход в экспо блин столько народу завтра сегодня будут нарядные и спортивные привет привет какой марафон бежим? Какой? Десятый по счету. Десятый, я да? думал, первый так радостно можете. Десятый как первый, да? Удачи! Самая главная марафонская часть. Туалетов немного, но, если я правильно понимаю, не для десяточников. Потому что в этот раз разделили. Старт десяточков будет здесь, а марафонцы с другого места должны бежать. Паркран вставляется. здесь. Нет, Нет. Ага, <говорит> юбочки цветные. Мужские юбки-то появились нет? Да, конечно. Ну вы покажите красивые. мне шот шотландку, мне покажите. Шотландка, вот она такая. <говорит> вот говорят, что это настоящая шотландская клеточка. Да, не <говорит> И каждый уважающийся мужчина может просто может обязан он, да, обязан. На самом деле, там если поднять, там внутри шортики, да. вот. Очень, Очень консервативно. А я, блин, все, вижу девчонок, бегут в этих юбках и думаю, ну когда ветер такой силы дунет, чтобы так как бы раз юбку. А там оба шортики. А там оба об шортики, так что, можно смело бежать. Да. да. Все, спасибо. В Ялте будет марафон. Я понял. А когда в Ялте будет марафон? 1-2 апреля. 1-2 апреля? Хорошее время для начала сезона. Можете так, посмотреть. Сейчас. А, и какой совокупный набор у отель? На полумарафоне почти 50. На полном? На полном. А на полном да. почти на на а. А на Так, а дистанция будет в два круга или в один? Здесь старт. Угу. Это Ялта. Здесь ласточкиное гнездо. Вот это разворот десятки. Вот это разворот полумарафона. А марафон Два круга. Два круга. Ага, до ласточкиного гнезда. Ну чё, надо подумать, подумать. Хорошо, там уже тепло. воду, конечно, не залезешь что, наверное, но можно. Цветков С собственной персоной. Ну вас. Как Суздаль-то, как Суздаль? А сколько? Что, сотку? На 100 Ты чё, 80-го. Не может быть. Цифровой Ты ружда. же там амбассадор, да? столько нулевых километров по Исландии. Исландию я не перепутал. Да. Ну что делать? Очень жарко для меня оказалось. Жарко оказалось. Блин. Ну, Но... вчера, значит, еще не году. Нет? Будем смотреть. Стартов много. Да, стартов много. Я что очень ну, делаю? приключение до да, приключения ну все, все удачи желаю раз встретиться Спасибо. марафон зазывает да. давайте бумажечку Оп, это бесплатная регистрация это бесплатная Сегодня Это со скидкой можно зарегистрироваться а, на марафон понятно а так регистрация уже открыта на сайте казанмарафон точка угу. все ясно казань хороший город красивый да, я сам оттуда а вот и предварительной регистрации на Golden Ultron. А Миша где? А Миша сегодня... Все Попозже. уже? Попозже а, будет? Да, а. Быть. Ура, ура, очень хочется Михаилу увидеть. Сколько сейчас стоит? Привет. 920. А? Налички только, да? Можно наличку, можно. А? По можно оплатить? О, отлично. Так, ладно. Ну точно места еще есть, поэтому Конечно. успеем. Пойдем дальше смотреть. Фовераб не оставляет дядо спортивного соревнования. Молодцы! В прошлый раз я брал у них на тест изотоник. и за Что могу сказать, ребята, положите его за тоник ложку мерную. Просто непонятно, как его мерить. Написано, как, сколько вешать в граммах. Что мне... столовые ложки. Две, Две столовые ложки, кто мучился. А мне пришлось всю банку перемерить мерками по 30 мл пересчитать количество порций в мерке, потом я записал на этой бумажке бумажку потерял. Вот это был облом. Что? Бумажку. Бумажку? Надо было, да, да, да. да. Что не без затоника? Да, все не без. черный это новый какой-то? Нет, это половинка. А, половинки? Да. У нас, а нас батончики скоро появятся. Батончики скоро появятся. Тяжело все на дети. скорости жевать все равно. Ну так, не знаю. В общем, очень что могу чем... сказать про затоник. Первое мое впечатление было такое, что что-то они доложили, не сладкий он, по сравнению с другими. Но, но! Когда я набешал свой обычный в Суздаль, бежал с ним 100 километров, у меня от сладости оскомил набил, просто невероятно. Поэтому я думаю, что вот этот низкий Вкусовые ощущение сахара это очень хорошо для изотоника на длинном дистанции. Самое главное, там три соли, если я правильно помню, натрий, калий, калий и, магний. и магний, да, все, что нужно. Углеводы там быстрые и медленные в пропорции примерно 50 на 50, то есть это быстрый изотоник, когда вы бежите на скорости, так что ковер вам в помощь на всех ваших забегах. Да, точно. Йохо! И по сложившейся традиции я не ухожу из высшей лиги без покупки, но в этот раз это теория. Я столько набегал, что пора, пришла пора почитать. А как это правильно делать? Прочитаю расскажу. Хочу бежать быстро, делать правильно, а еще есть мысль у меня пробежать больше чем 100 километров за один раз. Поможет Поможете высшая лига. Все получится. Да, и до встречи в этом самом. Улицей с головой. Где мы в ноябре жили? Сочи. В Сочи? 6 ноября Сочи марафон, да. Я там буду. Черное море, белый пароход. Кто меня встречает? Александр! Ха -ха -ха. Он.. Организатор, АБЦ, это АБЦ организатор или сектора, который ты курируешь? Организатор. Организатор. Короче, я с ним договорился, и он обещал мне 20 минут одного результата сбросить. Да. да, да. если вы с ним задружитесь, побежите в Суздале, пропьетесь. Пропьете всю дорогу. Пропоедите мирамбы! То возможно, он тоже сможет скостить несколько. У вас будет новый личник. Только за то, что вы знакомы с этим замечательным человеком. А вообще, я ему очень благодарен. Я вспоминаю этот мост судды, когда мы так и прорали с вместе, потому что это дало мне силы, я тогда добежал. Да, да. Я рад тебя встретить Приятно встречаться и и мы бесплатная паста. Так, и тут еда. Так, нам нужна не еда, нам. Нужна. Естественно, ни одно Экспо перед марафоном не обходится без макаронной пати, как говорят. Очень короче, типа загрузку углодами. Наука не доказана, помогает это или нет, но все марафонцы едят. Я встретил здесь Алексея. И оказалось, Привет. что у него это первый марафон завтра будет. Я, я ему завидую, потому что первый марафон можно пробежать только один раз. О, это как, наверное, прыжок с там. Ну что, Алексей, какие чувства? Чувства, мандраж. Давно не бегал в соревнования. Бегал последнее соревнование, было в прошлой жизни. Сейчас вот новая жизнь, новая дистанция, новые преграды. Много готовился. Я пытался пробежать в прошлом году, но, к сожалению, не хватило мест уже в июле. Вот. в этом году я уже в апреле позаботился об этом и заранее зарядился билетиком. Вот. готовился, ну как готовился? Старался, да. Сколько позволял? раз в неделю тренировался примерно? А, было два-три раза в неделю был один раз по а максимальную заповывал. дистанцию какую то сейчас у тебя какая максимальная дистанция полумарафон я тренировался периодически выбегал в полумарафон вот а так старался 10-15 сделать регулярно и по пересечению то есть отлично. это в лесу у нас я стал стоять и у нас в... О, ну что удачи тебе всем да. удачи этот этот все преодолеть марафон, да, да, достичь результата вот так вот. Каждый раз у кого-то марафон. Первый раз. Темь, все, все уже разбежались. Я тут ребят встретил Рому и Женю. Вообще Пар, парни отжигают просто у них. Ну, реально, молодые, молодцы. Одна пара кроссовок на двоих, они в них пробежали три марафона. Я специально покажу ребят. Так, это с нас Рома. Да. Это Женя. Женя. Парни вообще классный, пообщался с ним, минут 20, наверное, разговаривал, передавал беговой опыт. Вот эти, вот, эти, вот, эти, вот эти кроссовки, в которых три марафона, все, они уже, я уже вижу, разваливаются в темноте не видно. И Рома, короче, на себе взял, а я ему говорю, блин, чувак, ты бежишь в марафон быстрее 4 часов, тебе нужны скоростные кроссовки. Вот. И он завтра на них собирается бежать. А вообще... Не надо бежать на кроссов, но и нет выхода Да, короче, Выхода нет, Вот эти молодежь отличается От таких старперов, как я Молодые одели новый кроссов. побежали Трава не расти, а я там выбирать буду Долго притирать, подойдут, не подойдут Читать, они бегут В чем попало и делают рекорды Молодцы ребята Ну что, я желаю вам удачи Всего хорошего Покажу завтра Значит, Я буду в оранжевом и у меня будет флажочек Плажочек, но да, тоже оранжевый, но с такой скоростью, с какой вы бежите, и он же у меня встретиться на финише, вот. А если я догоню, то значит с вами что-то не так. Все, да, счастливо, да, счастливо, удачи.